Я всех приветствую на своем канале Тараторка и тема нашего сегодняшнего расклада будет звучать так. О чем вас хотят предупредить? Не знаю, насколько затянется это видео. Постараюсь сделать его более емким, что ли. Вариантов на сегодня будет 5. Давайте приступать Первый. О чем вас хотят предупредить Второй вариант. О чем вас хотят предупредить Третий вариант. О чем вас хотят предупредить Четвертый вариант. О чем вас хотят предупредить И пятый. О чем вас хотят предупредить Вы можете поставить на паузу Сразу спуститься в описание, нажать свой вариант Выбранный я пока отложу карты в сторону. И мы начинаем с первого варианта. Зенечки. Карта сигнификатора. сегодня к нам пришли, да? Ну, я думаю, те, кто достаточно часто расклады смотрят, они, в принципе, знают, кто такая императрица и что она из себя представляет. Да? Сильно углубляться я не буду. Но ну, это в любом случае очень сильная личность с ярко выраженными организаторскими способностями. Возможно, вы очень развиты в эзотерическом формате. Да? Или даже начинаете, если свой путь, но у вас энергия прям пышет. Личность свободолюбивая, которая не будет стоять на месте, да, и слушать, да, какие-то оскорбления в свою сторону, просто будет оперировать фактами и ставить всех на место, да, неугодно. Хорошо, давайте посмотрим более подробно, кто вы еще, что нам карты про вас скажут. Я сразу уже могу сказать что у вас какая-то война происходит и прошу прощения у меня там на заднем плане черепашки шлудят так что не бесутьте так у вас какая-то магическая война возможно на данном этапе да происходит и вам важно знать все ваши ритуалы, да, по очистке, по, ну, своих близких или себя, также какие-то действия направленные на, ну, обратки, не знаю, бумеранги или что-то вот в таком духе, как они проходят, вы на поле боя, и вы являетесь как бы объяснить, единственным воином да, в этом поле. У вас, возможно, несколько врагов. Есть вероятность того, что магические войны произошли между членами вашего рода, ну, то есть одного рода или одной какой-то общины, да, магической возможно между друзьями бывшими получается да? а все почему? потому что э, вы решили развиваться в своем магическом э, восприятии э, совершенствоваться усиливать э, свои способности учиться ими пользоваться и кому-то возможно это не понравилось а, также может быть так, что к вам пришли какие-то силы, предлагая какой-то контракт, да, который у вас не устроил, и вы решили как бы отказаться от этих услуг, да, свой адрес, потому что посчитали, то есть вот, э, те э, плюсы, да, они не перекрывают минусы, которые последуют, да, вот за этой э, силой, да, или, я не знаю, покровительством, и вы решили действовать самостоятельно. На что вас решили, как бы, знаете, поставить на место таким образом, да, что что-то себе возомнило, э да ты знаешь, кто мы такие, да мы тебя поставим э на колени, да, ты еще прибежишь к нам, ну и так далее. Или, кстати говоря, есть вероятность того, что... Э Так, есть вероятность того, что вы разошлись с близким каким-то человеком во мнениях, да, который, ну, я не знаю, для кого-то это, возможно, отыграется как наставник, да, который не совсем честно к вам относился и, возможно, сосал из вас энергию, да, не спрашивал у вас разрешения или отводил на вас какие-то негативные влияния да, с себя. И узнав об этом, вы решили брать все в свои руки. Таким образом, для вас сейчас важно осознать, насколько вы, как бы это объяснить, потянете, что ли, да, вот этот поединок. Ну, и учитывая тот факт, что это достаточно затяжное все происшествие. Я могу сказать, что это вас делает сильнее, правда, на вашей стороне, и ваши силы, возможно, да, вам в чем-то не хватает каких-то знаний, но через непосредственную практику, вот, да, через вот этот опыт, который вы проходите, вы становитесь сильнее, мудрее, да, и более собраннее. У вас уже не возникает мысли о том, что с вами случится такая ситуация или какая-то другая, да, более там сильный практик там к вам, да, И вы там не сможете никак себя защитить и своих близких. Нет, у вас как раз таки все дело на мази, я так могу объяснить. Вот последний ритуал которую вы проводили, он как раз таки и был заключительным. Возможно, результат не сразу как бы до вас дойдет, до ваших ушей, но э часики уже тикают, грубо говоря, да, э механизм заработал, и вам на самом деле э карты говорят, надо бы восстанавливаться уже, да, выставить какую-то защиту и начать восстанавливаться. М -м Давайте посмотрим. А... Да, вот восстановиться вам нужно, да, чтобы как бы быть в тонусе, да, а, потому что чувствуется моральное напряжение, а, ментальное напряжение. Вам кажется, что в любой момент на вас опять что-то там, да. А... Сделают И вам нужно быть наготове. Нет, сейчас у вас есть а, то самое драгоценное время, которое следовало бы потратить вам да, а, не на анализирование вот, а, каких-то возможных да, действий, а, на, а не знаю, на восстановление сил, вот так бы я писала. Хорошо, ну мы посмотрели, окей, okay, как кто вы, да? Давайте посмотрим, как вас видит силы, скажем так. Силы вас рассматривают как человека с огромным потенциалом, и говоря слово сила да я имею в виду, что энергии бывают разные, носители этих энергий тоже бывают разные, мотивы у этих сил тоже бывают разные. Поэтому я тут обобщенно имеется в виду, да, все рассказываю. Но опять же, вот среди тех сил. Я не буду говорить, что там добрые, злые, тут дело не в этом, а в том, что есть там силы, которые развивают вас, да, например, помогают вам расти, а есть силы, которые сами по себе растут за счет вашей, ну, или чьи-либо там, да, за счет вашей или чьей-либо энергии постепенно высасывая да, из вас вот эти соки, опустошая тем самым. Вам нужно придерживаться такого подсознательного чувства, ориентируясь вот на безопасность, на чувство комфорта да, в работе с силами. И вы, в принципе, наделены тем, вот этим радаром, да, который может отличить, что вам нужно, да, с чем вам можно работать, а от чего стоит, как бы, отказаться, а, отстраниться, да, идти дальше. Кто вам, грубо говоря, друг, а кто враг? А, ну, как я уже, опять же, говорила ранее, сила вас видит достаточно хорошим практикам, у которого, в принципе, уже э, наработаны какие-то навыки есть, возможно, они передались вам по роду, э, потому что я не могу сказать, что вы здесь прямо м -м, там 20 лет практикой занимаетесь, да, возможно там, ну, условно, до 50 максимум там лет, и то я уже, ну, 4-5 лет где-то вот так вот, да, вы, вы вот находитесь именно в поиске себя, в развитии, да, непосредственно и чувствуется, что здесь человек, который смотрит этот расклад, он получил этот, эту силу за, как бы за счет рода. Да? То есть род выбрал вас в качестве вот, э, своего представителя да? с, с потусторонним миром. Давайте посмотрим, э, о, о чем они хотят вас предупредить силы. тут я вижу дорогу дорогу достаточно дальнюю дорогу внезапную могу так сказать и дорога эта сопряжена с какими-то финансовыми до да, затратами которые могут быть по мелочи да но в совокупности достаточно большой бюджет себе да, хранят вам силы говорят что если вы, допустим, находитесь не в том месте, где вы родились, проживаете, да, вернее, то ваш наставник, он проживает именно в в той местности, где вы непосредственно родились, там прожили детство или еще что-то в таком духе, да, то есть это представитель старший, да, не обязательно, что из вашего конкретного рода, но этот человек, обладающими знаниями, да, он понимает всю специфику да, той работы, на которую, которую на вас возложили ваши предки. Да. И я тут вижу на самом деле мужчину, который знает о том, что вы скоро придете, что такова как бы судьба, да, которая вас должна свести что у него определенная роль по отношению к вам и соответственно у вас по отношению к учителю. Так, сейчас секунду я кошки дверь открою. Так, продолжим. Карты говорят, что вам нужно найти своего учителя, да? обращая свой взор непосредственно на, ваш, на ваши родные места. То есть ваш учитель ждет вас именно на вашей родине. Еще могу сказать так, что, возможно, этот человек не живет, да, допустим, в городе. Да. Скорее всего, он проживает ну, где-то в каком-то поселке или в малонаселенном пункте. очень тесно связан с природой с деревьями, я вижу небольшой такой участок э, и достаточно уединенное место, где можно сказать этот, этот человек этот ну, старик, да будем так говорить, э, практически там он и еще несколько жителей да, там находятся ну, проживают и все, больше там никого нету и этот человек силы, очень глубинный и с огромными познаниями вам предстоит долгая дорога к нему, но далекая, недолгая, до далекая, да. Это не тот случай, где вы там находите себе учителя через интернет или там какие-то соцсети. Это именно какой-то вот поворот судьбы неожиданный. И ваша будет задача. Найти его и попросить его о помощи, о знаниях, чтобы он, как бы, все эти риски, да, которые несет за собой вот ваша сила, чтобы он мог эти риски, как бы, сгладить, обучая вас таким образом. И еще момент есть такой, что я тут вижу, что вы тут, как бы, наедине друг с другом остаетесь. То есть, если у вас есть там семья там, или что-то типа, не знаю, бизнеса какого-то, то у вас предупреждают о том, что вам немножко сделать нужно такую некую паузу, да? Надолго ли она, зависит только от вас, от ваших стремлений в познании, да, ваших способностей. Так. Что еще я могу сказать? Это судьбоносный момент для вас, после которого вы сможете жить полноценно, да, где бы вы ни были. Но я сомневаюсь, что вы уедете далеко от вашего места силы. Возможно, вы будете да, жить в городе, но непосредственно, чтобы восстанавливаться, да, будете обращаться все равно к родной земле, периодически туда ездить, накапливать вот эти ресурсы и возвращаться обратно в город, работая там. Вот опять же, я тут вижу именно, что вы не сказала бы, что вы прям такую затворническую жизнь будете вести, как, свой, как ваш учитель, да, как наставник, но тем не менее приближенно, да, к этому будете вести себя. Так... В чем еще они хотят вас предупредить? Ну да, время пришло развивать свой дар. Как говорится, один в поле не воин, а особенно если этот воин, который еще вчера был там ну, новобранцем, скажем так, да, было бы, было бы лучше, если бы вы, конечно, нашли себе наставника, который вот проживает где-то у вас на родине, и он бы вас всему научил. Если вас волнует вопрос о том, что вот у вас магические войны там с родственниками, да, вот условно, или со всеми близкими людьми, которые вас предали, то не думайте, что это отразится как-то на вас или на вашем роде, на потомках, на детях этих людей там и так далее. Это все не имеет под собой почвы. Это просто лишь опасения ваши. Тут как бы все сделано таким образом, чтобы вы переоценку какую-то некую сделали, да, пересмотрели на многое вещи. В свой взгляд, вот переоценку сделали непосредственно своего образа жизни, ваших действий, то, что, да, вы императрица, но вам чтобы продолжать оставаться на своих позициях, да, надо как-то совершенствоваться. И не всегда есть, как бы объяснить, всегда найдется кто-то, кто сильнее. И чтобы конкурировать в этом мире, нужно в чем-то развиваться. Конкретно в вашем случае это связано с эзотерикой. Ну, как-то так. Тяжело вам будет, потому что, ну, у вас с вашим учителем очень разные взгляды. Но это только связано с тем, что вы, скорее всего, житель городской, а ваш учитель человек природы, грубо говоря, да. И тяжело именно вам физически по большому счету будет, потому что... У него ритм жизни настроен именно на природные часы. А у вас немножко от вас совой веет ночью и всем таким. Но именно этот наставник обучит вас пользоваться дарами природы. Да? Таких знаний ни в каком интернете вы не найдете. Так что вот так вот. Надеюсь, у вас все получится. Развивайтесь. И всем вам благ и удачи, единички. Мы переходим ко второму варианту. Сейчас собирайте карты. Второй вариант я вас приветствую. Кто уже старшие арканы идут тоже в боевой готовности что-то вы чувствуете видно тут Я могу сказать, что вы сейчас а, находитесь очень, в очень сильном стрессе. А, связан он с вашей чувственной стороной. А, то есть, грубо говоря, у вас все внутри кипит. И вот это вот какая-то некая ярость, обида, вот этот огромный комок а, ярких эмоций, да, которые вы пытаетесь переработать в работу. И для вас это какой-то некий ресурс, но работать так, как вы, да, на из-за очень тяжело и чувствуется некая усталость от вас, да. И это, и это как раз-таки цикличный процесс у вас происходит. Но у вас огромная ответственность лежит за людей, за какой-то у вас выстроенный круг лиц, да, вокруг вас, я вижу, который, который вы курируете, где ничего без вас не решается. И эта ответственность вызывает у вас огромный потенциал, да, буря эмоций, где-то слепую даже ярость, потому что не всегда вас понимают и порой вы сами не можете писать словами, да, человеку, что вы от него хотите и просто идете и молча все делаете. Такое ощущение, что вы преподавательской какой-то деятельностью занимаетесь, да. У вас достаточно обширная сеть знакомств, связанная с вашей деятельностью. Ну, прям истощенность, я вот чувствую от вас. Очень часто вы куда-то ездите, передвигаетесь. То есть, а вам нужно вот какую-то передышку некую, да, устроить, отдохнуть, проспаться элементарно. У вас прям носит а почему вас носят? Ну, опять же, ответственность на вас огромная лежит. Вот я вижу, что вы как будто преподаватель, учитель. Но учитель вы необычный. Вы даете больше, чем, чем некоторые родители даже дают своим детям, да? Вы обучаетесь не просто сути, да, но и берете на, на себя огромный риск, да, за любые проступки, да, со стороны ваших учеников, подопечных. Помогаете в любое время там дня и ночи. И вначале вы так не думали, что все зайдет настолько далеко, что вы уже не сможете, когда захотите, да, сойти, там, сделать остановку, и, там, и этот процесс да, будет двигаться в автономном режиме. Без вас там ничего не решается, опять же говорю. Так, хорошо как вас видит вашу силу. Тут как бы жезлы везде, да, но я вижу злые языки какие-то, очень много грязных слов сказ сказанных в ваш адрес, да, какие-то отзывы нелесные которые, рассчитанные, несут в себе такую энергию разложения, да? и вначале вы как бы не сильно, вас это волновало, но со временем потихоньку, да, где-то на задворках сознания начало разъедать немного. И это, в принципе, вам не свойственно. Высшие силы говорят, что вы очень много воюете. Воюете за всех в одиночку. Это уже превратилось не в просто учительскую какую-то деятельность, да, а превратилось в агрессивную оборону. Вот как бы так я объяснила. Если хотите, ну, то грубо, да, вас уже начали воспринимать как некого тирана, человека, который, все завязано у которого на деньгах. Но это, конечно же, ошибочное мнение. Вы истинный, истинный э, творец, преданный своему делу. Хорошо, а в как... чем хотят вас предупредить высшие силы? <звы> ну, я сразу знала, что тут необычные люди у меня смотрят расклады, да, которые. Натыкаются да, на мои расклады, на мой канал. А, могу так сказать, у вас ваша деятельность связана либо с творчеством, либо с производством, да, либо с обучением, опять же, направленный на искусство, на обучение именно каких-то тайных знаний, так, потом. Возможно, музыки, то есть всего творческого и всего, э, не совсем, э, не совсем входящего в рамки обычного обывателя, да, то есть э, у вас тут тоже есть эзотерические данные, очень серьезные, э, Ваши, так, у вас хотят высшие силы, да, я не знаю кто за вами стоит, в общем, у вас хотят предупредить о том, посоветовать даже, так сказала. Знаете, а... вот мне картина представилась, да, вот как птицы, да, вот орлы те же, Я не знаю, ну вообще, в принципе, все, все птицы, да, вот когда у них птенцы покрываются перьями, да, они постепенно вырастают, вот, и м -м, родители ну, не то чтобы да скидывают их с гнезда, обучая э, полету, а именно оставляют их и ждут, пока немножко в сторону отходя, да, э, дают возможность их детям э, сделать вот этот шаг, да, на встречу взросления. И вот э, вам советуют э, немножко отойти в сторону. Да, это будет тяжело наблюдать, как они набивают шишки, да, если мягко говорить, но без этого они не смогут обрести силу и применить свои знания, соответственно, получив опыт таким образом. Поэтому, как бы вы ни старались досконально, полностью, информативно как-то подать и дать им знания, без личного опыта они не смогут стать практиками, да. И вы свою задачу на самом деле выполнили достаточно существенно, достойно, выше всяких похвал, и сейчас ваша задача это только пожинать плоды и смотреть на то, как ваши дарования да, применяют эти знания. Вот и все. И не думайте, что вы разочаруетесь в них. Нет, ни в коем разе. Вы Поймете, что все, что вы делали, было не напрасно. Свое признание, понятное дело, вы получили. Но теперь дайте дорогу молодым, что я могу сказать. У вас урок такой. Вам нужно, знаете, немножко. Отойти в сторону не просто, да, дать дорогу молодым, а отойти в сторону, чтобы отдохнуть при этом. Отдохнуть душой. Потому что вы э, очень сильно ну, устали. Устали, чего уж тут говорить. Ну, такая огромная ответственность, понятное дело, что не каждый выдержит. Удивительно, что еще вы так э, хорошо держитесь. Спасибо вам. Второй вариант. А мы переходим к третьему. Третий вариант. Кто вы? пришел на этот расклад молодой поджарый мужчина. Окей, давайте посмотрим, что к нам. Что нам, что нам про вас скажут? Ой. сейчас а, уже начинать потихоньку про вас рассказывать. Смотрите, у вас а, есть семья. Любимая женщина рядом. И у вас в принципе все отлично. А, но тут карты говорят о том, что а, есть какой-то внешний враг. Какие-то недоброжелатели, да? А, которые бы не хотели чтобы у вас все так классно складывалось, да. Это тот случай, когда действительно друг друга нашли, да, и это прямо судьба, и вы друг друга достойны, и этот брак, этот союз, он... Но это не просто союз, это... Такие узы, которые крепче, не знаю, самого прочного металла, да. И что вы, что ваша супруга, возможно, вы оба будете смотреть, да. Я бы вам советовала. Каждый по-своему одарен какой-то определенной силой, да, какими-то определенными чертами характера работы с силой, да, непосредственно. Возможно, вместе вы, то есть порознь, когда вы были, вы не особо развивались в эзотерическом формате, но вместе вы как-то, знаете, почувствовали некую необходимость, да, что вместе вы не просто сила, вы просто мега сила, не знаю, супер, ультра пупер вот. И вам нужно развиваться, потому что таких пар, как и ваша, очень мало. И соответственно, когда ты отличаешься чем-то от других, да, то не думай, что там тебе будут желать там блага. Все будут искренне ненавидеть тебя, да, улыбаясь при этом. А, поэтому вы и ваша супруга очень сильные люди. Одаренные люди. Люди, ну, реально, просто вот просто силы. Маг, магия. Ну, не знаю, ведьмака, ведьма, там, что-то. Причем в разных направлениях абсолютно, абсолютно разные традиции могут у вас быть. Но тут чувствуется, вот, кровь смешанная и у вас, и у вашей супруги. Разные корни абсолютно, но тем не менее, вот вы, вот, своей разностью, вот, вот на этом у вас все и вся ваша вот эта вот... Похожесть, грубо говоря. Ладно, давайте еще посмотрим. Э, люди, да, э, есть некие Возможно, кстати говоря, родственники, которые тоже как раз-таки могут практиковать или там, не знаю, ну, знающие, да, в каком-то плане эзотерику, или, да, которые обладают некой силой, но находятся на вас от расстояния, вот они прямо, ну, вот у них желчь изо рта льется, да, насколько им отвратительно наблюдать вот за вашим благополучием. потому что, знаете, у них неистовое, вот они не могут вообще понять, как так вышло, что у вас-то все хорошо, а у них не сложилась, да, судьба? Почему сила им не дала партнера? Почему у них на роду написано, что они там одиноки, неустроенные по жизни, а у вас все так складно и ладно, сложилось. Произошло, да? Достаточно далекое расстояние. Возможно, вы находитесь как раз-таки в каком-то мегаполисе, а вот эти недоброжелатели ваши, может быть, в какой-то глубинке живут как раз-таки. Если они и действуют, то только за счет кровных уз. Либо с вашей стороны, да, либо со стороны вашей супруги. Пытаясь рассорить у вас, разойти. Развести, да. А, Какой-то топор войны между вами. Вот блин, прямо засадить, чтобы у вас не было вообще никаких отношений. Но у вас, ваш союз, он там на небесах, я не знаю, где-то еще... Он он известен, и он поддерживается всеми сторонами, и вот эти вот грязные нападки, они, конечно, не увенчаются успехом. Я бы не сказала, что этому человеку, который все это творит, возможно, это, кстати говоря, женщина, В общем, короче говоря, все, что она творит, ей за это, знаете, по головке ее не погладит. Ладно, хорошо. Тут мы посмотрели вас, а тут дальше уже вот ваша выражение пошла. Давайте посмотрим, какими вас видит высшая сила. Вы друг друга обучаете, вы друг друга дополняете. Вот та идеальная форма круга, которая вообще могла бы существовать когда-либо. Я имею в виду круг, это именно идиллия, да, вот между вами. Ваш периметр, да, он защищен абсолютно, и нет возможности попасть в него. Ну да, вы всегда ставите защиту, в научной жизни вы знаете, что надо делать, когда делать, и не позволите вообще каким-то левым, третьим лицам, да, вмешаться в эти отношения. Ну, то есть вы готовы там рвать глотки чуть ли не. Ну, конечно, в разумных пределах. Вы защищаете себя. И это как бы, самое важное. Ну, как вас видит, Ну, вот тут карта, вот сами видите, да, какая выпала, 13 аркан. Что говорить. С вами шутки плохи. Как вот бы пока вас никто не трогает, да, вы тоже никого не трогаете. Когда вас начинают дергать, ну и все. Сразу, сразу с вертухи начинается. Вот эта вот ответка. Ладно, давайте посмотрим, о чем бы вас хотели они предупредить. Ну, однозначно, счастье любит тишину, это так понятно. А, возможно, у кого-то из вас скоро будет апгрейд, э, некий да, сил магических ваших. А второй его должен в этот момент поддержать, потому что будет ломать... ну, Не физически, но метафизически, возможно, да? Ломать там кости, все, вот это вот. Ну, не очень приятное ощущение. Да, вам нужно оборону держать в этот момент за двоих. Соответственно, когда второй закончит свою трансформацию, за ним и следующий будет трансформироваться. Да, очень важно не отвлекаться на какие-то вещи. Что это? Потому что вас в этот момент будут бомбить конкретно. Это будет проверка ваших сил, ваших знаний, достойны ли вы вообще продолжения, да, изучения, то есть практики, вот поднятие вот этого уровня непосредственно. Да. С каждым подъемом силы, да, вот у вас, у вас бедствие какое-то происходит, то есть и вот партнер ваш, с чем вам, соответственно, повезло, поможет вам да, поможет вам а, не отвлекаться на посторонние вещи, но, соответственно, и вы тоже должны так же делать. А, о каких вещах лучше не распространяться, за как бы заблаговременно подготавливать все. А, да. И а, выстраивать какую-то целую систему там защиты, да, чтобы да, понятно, что. Ваш партнер будет супруг супруга, будет охранять ваше состояние, да, вас. Но это не значит, что у нее у него там, то есть вас, смотря, первый видит, да, на трансформацию, не будет переживаний, да, каких-то моментов слабости и так далее, поэтому... Или же вы там закончите трансформацию, и вам нужно будет подать элементарно там стакан воды, и... а в этот момент вас бомбят. И как бы чтобы вот до, так до такой ну, глупой случайности не доходило, вам нужно, короче говоря, продумать все за... Ну. Я бы вам посоветовала... Вот, и... Некую неких защитников создать, создать или призвать, в общем думайте, вы сами все знаете. Ну, вот такие дела. Надеюсь помогла вам чем-то. третий вариант. Нет ничего, чего бы вы не смогли решить. Вот, тут как бы каждый об этом говорят. Вместе цветы. Хорошо. Четвертый вариант. Я вас приветствую. Добро. Я, знаете, вижу здесь какую-то опустошенную женщину. Глубокими ранами. Как будто у вас ресурс забрали. Они питались за ваш счет. Но вам так только кажется. На самом деле, на самом деле, вы прошли урок. Урок очень серьезный. Урок кармический. Почему? А почему? Да потому что силы вас проверяют. Да. за счет этого а, как бы ножевого глубокого ранения да вы а, начали осознавать, что мир устроен не совсем так, как вам до этого казалось да? или у вас были догадки но вы до конца как-то знаете м -м, закрывали глаза на это и вот через эту дикую боль внутреннюю да через вот это сожжение заново и воскрешение, да, сожжение заживо и воскрешение вот из этого пепла, вот, вы... Вы смогли обрести себя. У вас ваша душа, она отточилась и как-то обрела форму, что ли. До этого у вас была какая-то нежная эфемерная такая энергия, а теперь это Душа, которая обрела форму, у которой появилась броня. И не просто броня, но и целый механизм да, для того, чтобы этой броней пользоваться. То есть не просто защищаться, но еще и как бы броняться, ранить, там, атаковать и так далее. Причем очень-очень резко вас э, опрокинули. Прямо неожиданно и, блин, бесповоротно. Ну, предательство тут от мужчины. Причем э, ему, знаете, показалось, что он как-то поднялся за счет вас, да, за вас, за счет ваших ресурсов. Но там, где он считает, что он поднялся, то э, если по такой мерке смотреть, то вы там вообще там, в космос улетели, в другую галактику, не знаю, еще что-то. Вот но столько разные у вас э, всплески роста, да, всплески развития по итогу оказались. Э, да, он там какой-то свой медяк о, получил от вас. Но он потерял вас и уже никогда не догонит. А вы можете, кстати, наводить на него тоску, баловаться, играться. Для вас это будет или уже есть игрушка да, для баловства. И вы в своем праве тут ничего не скажете. Хорошо, как у вас видит высшие силы? Тут тут как будто у вас есть родовая какая-то линия, да, но а, по большей части вы от нее отрезаны были и. Такое чувство, как вот у вас родовая линия, она, знаете, отрезанная от вас. Либо вы... жили не в своей биологической семье, либо вы жили далеко от этой семьи, да, ну от рода, да. да? Либо вот вас воспитывал человек, который вам кроме никак не относится, но вот он вас воспитал или у вас воспитало государство, в ваш, вашем роду биологическом сила есть, но она не ваша. У вас ну, не родовая сила имеется в виду. Задатки, да, есть, безусловно, но у вас пробудилась сила, потому что... Не потому что у вас род выбрал да биологический, Потому что силы другие, более глобальные, более высшего порядка, такие, да, у которых не сводится все к родовой, да, а к одному роду, вот, которые сами выбирают себе, там, не из своих, там, потомков, а достойных, да. Вот вы, вот вы таких, такие силы заинтересовали и вас посчитали достойный и именно эти силы мешались в то ваши отношения у вас развели же не просто так поэтому эти силы они эфемерны у вас пока нет с ними контакта определенного тут это как чистая энергия эфир что ли и с одной стороны, вы пробудили некую связь, да, образовалась она между вами, но тем не менее. И вот эта связь, она на многие вещи вам открыла глаза, и через эту связь вы можете получать достаточно много ресурсов извне, да, просто вот подумала мысль, и она обрела форму, да. И при этом вы находитесь в самом начале по дураку поэтому вам предстоит еще многому обучиться и обучение это будет немножко такое спонтанное вы будете каждый день чему-то обучаться из разных источников у вас нету конкретного наставника то есть все, что, всю информацию, которую вы будете получать, она будет приходить откуда-то из случайно, абсолютно, то есть просто в обычной даже жизни, когда вы будете проходить по улице, вы услышите определенные там фразы, не знаю, смотря на машины, вы будете ну, осознавать какие-то определенные там вещи там, смотря там на цифры, на вывески там и так далее, и у вас... Вот эта связь, она через это, и вот эти знания будут приходить через вот такие вещи. Достаточно спонтанно она для вас будет казаться. Потому что за вами всюду и везде следуют вот эти силы. Они пытаются с вами вас научить, а через вот эти знаки оберегают вас. Они дали вам крылья, которыми вы должны сами научиться пользоваться, путем каких-то да, проб, безусловно, ошибок. Но, чтобы вы не делали фатальные ошибки, знаки к вам приходят. Единственное, эти знаки вам надо пытаться и интерпретировать по-своему. Вам можно обращаться к ним напрямую, да, внутри себя, и вы будете наполняться силой, во-первых, во-вторых, вам не нужно прям, знаете, ездить на какие-то места силы, потому что сила там, где вы есть, она следует за вами по пятам. Безусловно, если у вас очень много отвлекающих факторов, вам, конечно, проще будет куда-то в уединенное место да, податься. Но э, на самом деле это не обязательно, я могу так сказать. Записывайте свои сны. Или те вещи, которые вам показались интересными. У вас будет еще носить по разным местам. Ну, ни, ни, нигде вы не задержитесь. Будьте верны себе и силам, которые за вами стоят. Да, любите себя. И полюбив себя, вы найдете свою любовь истинную. Не думайте, что сила, да, заберет у вас любимого человека, там, или не даст жизни. Сейчас, секунду. Так, смотрите, М -м. да, хотела мысль закончить, а, не думайте, что в обмен на силу, да, вы лишитесь там семейности какой-то, да, у вас не будет никогда своего супруга, с которым вы проживете всю оставшуюся жизнь, нет, такого не будет, все будет зависеть именно от вас, то есть насколько сильно вы себя полюбите, возвысите, да, начните развивать, обучаться, настолько и к вам будут тянуться. И только вам выбирать, да, жить вам всю жизнь в браке, да, в любви или же там менять партнеров и не находя того самого. Поэтому Никакого тут родового поклятия или еще чего-то такого с этим связано, я тут не вижу. Так что не переживайте на этот счет, все будет хорошо. Так, еще о чем хотят вас предупредить? Есть очень много завистников вокруг вас, и которым не нужно рассказывать о том, что, ну, в чем вы развиваете. То есть доверяйте своему внутреннему чувству, да, которое бы вас направляло. Если вы знаете, что вот сейчас следовало бы промолчать, то промолчите. Не надо никому особо лишним раз распространяться, да. Как бы интернет это не, ничего страшного. А вот именно, ну то есть там можно, понятное дело, что мы там все под суть не в этом, а в том, что... Там можно хотя бы как-то, не знаю, псевдоним взять или еще что-то в таком духе. А вот в реальной жизни, да, у нас у всех узкий круг общения. И это может привести, ну, неудобства некие, которые могут впоследствии перерасти достаточно серьезными. Поэтому держите в этом плане свою оборону, не распространяйтесь. Чем вы занимаетесь, да, старайтесь держать тайну, да, вот некую. Я не говорю, что это там запретно вообще об этом говорить. Не, ну, вы должны ориентироваться, кому можно что рассказывать, понимаете? Вот. Старайтесь вести себя тихо, не отсвечивать, даже лишний раз, чтобы, как бы... Не было неприятных ситуаций, когда все, все какие-то там чужие какие-то проблемы, которые люди не смогли сами решить, да, и вот, в итоге не вернулись против вас, да, вот этими злыми языками. Поэтому, да, медленно, верно, тихо, мирно, то есть у вас все получится, не переживайте. Вот об этом вас хотят предупредить. Хорошо, спасибо, четвертый вариант. Кто-то сейчас в ресурсе находится? Или кто-то не хочет рассказывать про себя, да? Не совсем не живая энергетика от этого расклада идет, ну, в смысле, осознанная, да, там духотворенная. Прошу прощения, у меня котик тут залез. Ага. Давайте. Большой котик. Камеру всю. Семей опять Так, ладно. А -а -а. буду говорить, что я думаю, что у меня приходит. Энергия это принадлежит не живому человеку. Я не знаю, кто пришел сейчас на расклад, но это относится не к живому человеку. Это какая-то чистая душа, да, есть она духовенна, она имеет свое сознание. У нее есть тело, не факт, что человеческое, конечно. Это дух, дух, который имеет свой разум, который имеет некую силу достаточно серьезную, способную влиять на физический мир. И которые обладают множеством перерождений, да, заключаем. Ну, вот если так грубо сказать. И чувствуется какая-то некая холодность. И, соответственно, еще прибавьте к этому бесконечную мудрость. И огромный интерес к новому знанию. Необычный человек выбрал это, если вы посмотрите. Тут очень сложно говорить о том, кто это, мужчина или женщина, да? Сейчас смотрим. Это... Тут уровень, когда... Пол уже не особо имеет значения. Это тот случай, когда ты настолько мудр и знания твои настолько обширные и глубоки, что для тебя каждое перерождение становится как не более чем след на дороге да? от проходящего человека. Ветеран. Так хочется сказать. А зачем вы нашли это? А у вас... У вас душа, она очень, как бы это объяснить, очень тяжело вам заземлиться. И вам нужен некий проводник, человек, который бы смог помочь вам как посредник, да, я не знаю, как человек, который не просто помощник, партнер там или еще что-то, а человек, который или ученик, который бы помог вам, знаете, м... заземлиться в этом мире, не так быстро пройти Пробежать, да, как вы пробегаете через миры и галактики. Что-то такое. Короче, вам нужен человек, который бы привязал вас к себе, да, чтобы вы таким образом не улетели куда-то там в другие миры, да, пространства. Чтобы был повод остаться здесь и сейчас. Не торопиться там... Потому что для вас, в принципе, времени-то как такового нету. Но... Ради этого бы, человека, вы бы готовы бы были задержаться ненадолго. Что для вас очень необычно и очень широкий жест с вашей стороны. Таким образом, это было бы можно вот так расценить. Вам хочется быть нужным? Важно для определенного человека. Все силы, задатки и все остальное, тут даже смысла не рассказывать. Тут как бы так все есть. Хорошо, а ладно. Как вас видит высшая сила? А вы ищете не просто какого-то человека, определенного ищите, который в котором вас разлучили. И разлучили не просто так. И отправили его разные меры. какая-то серьезная миссия и чтобы вы смогли эту миссию выполнить вас решили разлучить с той душой чтобы вы быстрее выполнили свою миссию качественно не отвлекаясь от на какие лишние привязки Разное мнение о вас очень. Кто-то вас дико ненавидит, кто-то вас считает страдальцем миссии э, Кто-то бы пожелал бы вам, ну, прям, смерти адской, хуже даже адской. А кто-то э, хочет с вами вести плодотворные отношения в плане силы, да? Много кто о вас слышал, но мало кто знает, ну, как бы, всю вас. Есть даже, ну, то есть, ну, о вас ходят байки, легенды, я не знаю, как хотите. Хорошо, ладно. В чем хотят вас предупредить? А -а -а. Не воюй или тебе крышка, та которую ты ищешь придет за тобой и придёт к тебе с войной, так что что у неё, как я поняла, другая вообще задача сейчас в воплощении у нее созидательная позиция, защитная позиция, а вы как будете, если действовать разрушитель, то у вас не получится с ней никак связаться и не выйти на диалог. Вы будете вынуждены, да, страдать. Видите себя молча, тихо, мирно. Видите жизнь обычного среднестатистического, ну, слегка, может быть. И не совсем, но тем не менее. Будьте проще. Не отсвечивайте, короче говоря. Ой, на мушке. За вами очень много глаз наблюдают. Не все хотят, чтобы вы обрели свое счастье. Просто проблема в том, что... Вы... Не совсем обычный человек, и у вас очень много энергии хаоса, причем этой энергией вы искусно владеете, и на вас возложен огромный груз, который вам нужно выполнить, и та душа, которую вы ищете в этом мире, она у нее другая задача, у нее стерта память, и она выполняет другую функцию, и если вы хотите... То есть, по сути, вас шантажируют. Ну, если так грубо говорить. Вас шантажируют. Вам третьи лица, третья лица, да? третьи силы диктуют, да, как действовать. Они диктуют вам свою, да, позицию. Вы привыкли вести себя по-другому. А самый главный, ключевой момент, это вот ваша любовь или сложно не совсем даже любовь это что-то более глубокое в общем та душа которую вы ищете она поврежденная немного причем сделано это специально было не совсем как бы даже поврежденная скорее запечатанная и она может вас не просто не узнать, она может на вас разгневаться, и вам будет очень больно. И если вы не готовы к такому развитию событий, то вам просто говорят о том, чтобы вы немножко себя сдержанно вели. Не знаю, кому этот расклад вообще нужен был это не совсем людские отношения. Ну, однозначно могу сказать, вам придется бороться, так или иначе. Ладно. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.